Базовые рекомендации по использованию роботов Что не нужно вообще лезть коровам, которые этого не просят Робот это не волшебная таблетка, которая решает все проблемы Ногу под него засуньте посильнее просто, чтобы он сильнее уперся ногой ну, да, вот. Слушайте, ну вот это задачка, которую тоже нужно делать в коровнике. Но хорошо, что сейчас есть роботы, которые могут это делать. Привет! Я думаю, вы уже видели ролик российская киберферма. Ну, О чем снимаем уже? Но знаете ли вы, что у нас сейчас в России уже есть такие роботизированные фермы? И сегодня мы вам все покажем. Сегодня мы в совхозе имени Ленина, который является самым роботизированным предприятием у нас в стране. И мы вам сегодня покажем все технологии, которые здесь есть. И рассказывать нам будет Данила Козлов. Привет! Привет! Готов показать ваши чудо-технологии? Да, конечно, буду рад. Погнали! Для того, чтобы попасть э, на киберферму, у нас снаряжение, специальные бахилы, чтобы не это, специальная куртка, потому что там все-таки немножко прохладно. Мы уже экипировались и готовы к тому, чтобы все узреть. Как скафандры в кофе. Да, пойдем. Мне уже не терпится. Данила, расскажи, сколько у вас сейчас роботов? У нас сейчас 8 роботов и ни одной доярки. Ого. Да. Всего у нас здесь на комплексе находится 500 коров. Общее поголовье фермы чуть больше 1100 животных. Это вместе с телятами, подрастающим поколением, так сказать, и т.д. и т.п. Собственно, два модуля, в каждом находятся по четыре. Один робот обслуживает одну секцию. А сколько робот может коров обслужить? Цифра очень гипотетическая. Вообще правильнее, наверное, говорить, сколько литров молока может собрать робот. Но если говорить в штуках, то это где-то примерно 50-60 животных с нашей продуктивностью. Сегодня мы доем около 36-37 литров на среднюю корову. Это говорит о том, что некоторые из них дают 25, а рекордсменка дает 82. Хорошо. А вот у вас есть роботы, которые э, дуют коров, а есть же еще роботы, которые корм подвигают. Вы тоже таким пользуетесь или, или нет? Да, все верно. Есть и такой робот, и он работает по расписанию. Каждый час он выходит и делает круг к коровнику. Таким образом подвигает тот корм, который коровы разбросали, если так можно сказать. Дело в том, что животные как и люди, хотят есть самое вкусное и выбирают из больших куч корма то, что им интересно. Как правило, это, конечно, зерно, комбикорм, то есть более сладкие, более вкусные, более питательные составляющие а, рациона. Но нам, как животноводам, важно, чтобы животное потребляло весь корм целиком. Это что-то типа своеобразной диеты, как у человека, когда мы обязаны задать животному необходимое количество клетчатки, в том числе. Да, она невкусная, да, это... Свое... Своего рода балласт, если так можно сказать, но он необходим для правильной работы ЖКТ. А, Денис, а что вот это вот за штука такая, которая вот едет по коровнику? Большое количество процессов на ферме, современной ферме, автоматизировано, механизировано, роботизировано. В разной степени вот это то что позволяет убирать отходы за коровами собственно те проходы в которых коровы перемещаются в которых испражняются они э, чистятся вот такой техникой то есть не надо вот это вот человеку с лопатой а вот как бы собственно вот такое устройство вот помогает очищать корову да все верно практически не надо если можно так сказать Хорошо. вот едет Юна, кроме пододвигатель собственно ну вот здесь наверное достаточно хорошо видно о том что когда коровы едят корм они его все дальше двигают от себя вот этот кормовой забор то есть вот эта металлическая решетка ограничивающая выход коровы сюда к нам не позволяет им в итоге дотянуться до корма который они откинули проблема в том что если этот корм не будет съеден то вы будете вынуждены его выбросить или он испортится Соответственно, чем лучше, чем чаще мы его пододвигаем обратно, тем равномернее коровы проедают, тщательнее э, вот этот полно смешанный рацион, который мы им задали. А робот, э, если человек стоит, он, он сейчас остановится или как? Ну, он толкается, если так можно сказать, Маленько. но усилие не очень большое, то есть вряд ли он собьет вас с ног, хотя вас может, меня вряд ли. Вот, и он остановится. Можем, я могу да, продемонстрировать, давайте, да, как это происходит. Значит, э, если чуть-чуть посильнее упереться, то этого достаточно, чтобы он остановился. Но в целом его... Можете скоро... попробовать, хотите? Да, давай попробую. Так, э -э, эксперименты. Ногу <связываем> под него засуньте посильнее просто, чтобы он сильнее уперся да. ногой. Ну, да, вот Если вы скользите, как бы эффект Будет Это Вообще не останавливается Но у него такая скорость движения Что как бы в целом он как-то не может наверное, У него прыгать. нет никаких движущих частей Которые бы он мог бы повредить там корову Или человека То есть он такой в этом а... Даже вот эта юбка, которую вы видите да. Она крутится под собственным весом Она находится В определенной плоскости Чтобы крутиться от трения обкор. Ой, ой, это коров. еще один способ э, экономии энергии Коровы его достаточно сильно облизывают да, Мне кажется, это такой способ изучения мира для них uh -huh. э, Кроме того, они его не боятся Для них он, это синоним того, что рядом есть корм Он издает такое своеобразное пищание, когда выходит на работу И мы даже замечали, что животные начинают активнее подтягиваться э, Собственно, есть да, В тот момент, когда он начинает работать я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что он, он пододвигает те самые вкусные части, которые они хотели съесть до этого. То есть вот. он для них это синоним. О, сейчас будет вкусняшка. Да, да, да. Да, так и, есть, так и есть. А давно вы его уже используете? Мы используем его с момента запуска коровника. Мне кажется, это был, наверное, 16-й год. А скажи, а сколько у вас сейчас вообще сотрудников на ферме? И сколько роботов? У нас сейчас 17 человек, они обслуживают все 1100 голов Часть фермы, к сожалению, это старое помещение То есть там требуется больше ручного труда Или там у нас есть интересные технологии переработки навоза собственные, Это вот, в общем, тоже ответственность фермы Вот, вот это, ну, это все А вот сейчас получается 17 человеками Управляете фермой 1100 голов, а как до роботизации сколько бы потребовалось людей на обслуживание такого числа голов? Довольно сложно сравнивать. Дело в том, что до роботизации ферма была меньше, животных было меньше, и да и вообще в целом мы занимаемся не только роботизацией, но и в том числе оптимизацией, наращиванием, улучшением технологий и других сфер работы животноводческого комплекса. Поэтому сравнивать тяжело. Я помню. Такие цифры, что после роботизации мы считали, что у нас уменьшилось примерно 30 процентов. То есть персонал стал на 30% меньше, чем было. А, это увелич... вот приблизительная такая цифра, если так сказать. А и вы насколько увеличили свою производительность за это время? О, сильно прирост, если говорить только про молоко и говорить только про первые там, пару лет после роботизации, прирост только по молоку был где-то процентов. На 20, 21, если быть точным С тем же числом голов коров Да, если сравнивать просто корову образную, да, среднестатистическую Если говорить про то, что мы стали еще и крупнее ну, в количестве животных То прирост будет еще больше А если возьмем дистанцию больше, больше лет То есть, например, сравним момент до перехода на роботов и сейчас То, я думаю, там уже будет м, процентов 40 при одинаковых условиях роботизации зависимость того, какие сами коробки какой генетический материал зависит те возможности, которые может получать э, робот да, ну что-то типа того, это говорит о том что робот это не волшебная таблетка, которая решает все проблемы, это говорит о том, что мы как люди тоже создаем вокруг робота очень сложную систему и чем качественнее чем лучше мы ее создаем тем машине Проще работать. Расскажи, Данила, какие роботы и технологии автоматизации у вас есть, благодаря чему ваше предприятие процветает? Это доильный робот Лейли А4, то есть это астронавт четвертого поколения. Не самое современное поколение, но тем не менее в общем весьма удачно. Робот-кормоподталкиватель он называется Юна. Это тот аппарат, который пододвигает корма ближе к коровам после завтрака, если можно так сказать. Каждому из роботов подходит специальная труба по которой в автоматическом режиме двигается комбикорм кроме того мы имеем весы автоматически электронные при даении животного мы взвешиваем его каждый раз соответственно можем в автоматическом режиме выяснять динамику наращивания или наоборот падения массы животного это тоже супер важно особенно в критические такие Точки жизни животного Вентиляторы у нас над головой Прекрасные системы, которые Создают хороший микроклимат Тоже супер важный фактор э, Работы любого Животноводческого комплекса Вы правильно сказали, что в коровнике Прохладно, это Норма, так должно быть Корове по сути э, Не холодно, да это животное Более приспособленное, чем человек И при правильном микроклимате Здесь должно быть не душно, не влажно такая вот э, Удачное сочетание температуры и влажности Если сильно удалиться от темы То, наверное Робот, для нас по крайней мере Это еще и один Вариант увеличения Гуманного содержания Животных Вот так заковыристо сказал То есть, если вы бы приехали сюда Года так 5, 6, 7 назад то вы бы увидели, что у нас здесь стоял старый коровник, э, советский, привезный где животные стоят редками, на таких металлических цепях вокруг шеи, и, по сути, все их движение за день весьма ограничено. Совхоз имени Ленина был основан в 1918 году, ему уже больше 100 лет, а роботизироваться он стал где-то лет 5 назад, и сейчас уже видны результаты этой роботизации. Здесь используются роботы Lely, это голландский производитель. У них есть роботы-подвигатели кормов, роботы-доильщики, даже роботы, которые убирают навоз. Интересно, что в 2018-2019 году эта разработка даже получила международную роботехническую премию за достижение в области робототехники. Говорят, что благодаря технологиям коровы чувствуют себя более счастливыми. Почему? Во-первых, потому что их никто не гонит на дойку. На дойку они идут сами. Они не привязаны, они спокойно перемещаются по вот своему вот этому загону. Они могут пойти почесаться. Есть специальная для этого щетка. Они всегда с едой, потому что робот-подвигатель кормов регулярно ездит и подвигает корм. И поэтому они чувствуют себя довольно вольно и счастливо. Сейчас много таких коровников в России, к сожалению, которые еще содержат эту технологию. Это в первую очередь связано с тем, что чтобы перейти на новые технологии, нужно довольно много денег уложить. А фермеры не самые богатые ребята в мире. Но для нас робот стал еще и технологией, когда мы позволили животным двигаться, как они хотят, взаимодействовать, как хотят, лежать, есть, пить. Все это в тот момент, когда они хотят. Даже доиться они могут тогда, когда им это будет необходимо. Робот, по сути, помогает выстроить вот эту систему. Если эта корова высокопродуктивная, она будет ходить на дойку 6 раз. Не вопрос. Пожалуйста, 82 литра, если она доет, для нее вообще никаких ограничений. Дорогая, только ходи. Если это животные, наоборот, низкопродуктивные, для них лишние дойки просто... Ну, Неэффективный, в этом просто нет никакого смысла, то она будет жить в этой же секции, с этой же коровой подружкой, но доится, например, два раза в сутки или даже один. То есть э, мы можем выстраивать вот этот необходимый, лучший, правильный, индивидуальный подход, при том, что животные живут в большом стадии. Да? Сами представьте, здесь каждый день происходит огромное количество процессов, там вот вокруг нас 500 коров, да? Каждый из них хочет делать что-то свое, у одной болит нога, у другой, наоборот, прекрасное настроение, она хочет прыгать и скакать, и все это менеджерится, если так можно сказать, практически без участия человека. Есть, ну, я такой. считаю, это супер круто, вот, а в этой среде они могут не конкурировать ни за место в очереди на дойку, ну, то есть каждый доится, когда хочет, да, Не за кормушку, не за воду, ну, и, и так далее. То есть предмета конфликта, собственно, у них нет? Да, да. да мир да им да любовь. скажи и, еще и корм подвинут когда да, надо да. и пузика да, да и понимаете скотник не проспит не забудет да не заболеет вот это вот все да. а скажи вот э, в тот момент да нужны были доярки на вот эти вот 500 голов которые у вас дует да, сколько бы потребовалось доярок сколько нужно до ярок? это цифра специфическая она зависит от многих факторов в том числе технологии у нас на 400 коров, когда у нас было 400 коров, нам требовалось 6 человек. Это были две смены по 3 человека. Двое работали в доильном зале, у нас был небольшой доильный зал. И один человек работал на так называемой ну, привязи, да, вот, там, где коровы стояли в советском коровнике. То есть 3 человека, потом они менялись. Другие три человека выходили, вот в итоге шесть человек нам требовалось для такой работы. На других комплексах цифры могут разниться. У кого-то система более современная или, например, комплекс крупнее, у него есть более сложная автоматизированная установка, поэтому нагрузка на доярку выше, где-то наоборот, производительность труда ниже ну например качество кадров страдает да или доярки часто меняются поэтому не успевают руку набить если так можно сказать Ну, цифры в общем могут разниться mm -hmm. вот наша практика была такая 8 у, у нас появилось 8 роботов да и коров стало больше когда я разговаривал с нашим директором и уже по прошествии какого-то время и Спрашивал, почему же все-таки было принято решение переходить на роботов. Это же, представьте, там эти, там, 7 лет назад, там, или 8, когда ферма только начинала строиться, решение переходить на роботов, это было просто вау, потому что ты в России строишь ферму, которая должна работать 24 на 7, не забывайте, да, в любые морозы, и, и там, я не знаю, с нашим электричеством и все такое. И это было довольно рискованно, я считаю Такая практически авантюра Ну, то есть роботизированных ферм в России вообще было там Какие-то считанные там единицы У братьев белорусов было чуть побольше Они там молодцы, вот Он говорит, что уже тогда он понимал Что главной проблемой будет, во-первых, нехватка кадров На селе это большая проблема То есть работа до доярки, это труд очень тяжелый При этом очень ответственный то есть мы не можем доверить это кому попало, потому что это все-таки продукты пищевые, да, это потом мы едим, наши дети пьют это молоко, мы едим сыр из этого молока. И вот просто так на отвали, ну, эту работу делать нельзя. Это здоровье коровы, ну, можно на многое влиять во время дойки, да, Там, вредить корове в том числе. Часто случайно получается у нерадивых доярок, вот. А во-вторых, Просто нет очереди на это место То есть, когда уйдут вот эти доярки Made in USSR, да, На их место вряд ли кто-то придет Молодые девчонки не мечтают работать Вот такой рваный день да, там, Три раза за день вставать там, Раньше, чем солнце восходит Чтобы доить этих коров Вот. Ну и, конечно, затраты если мы посчитаем на сегодняшний день ну, даже зарплату доявки, да? а мы опять же возвращаемся к тому, что это, хоть и тяжелый, но должен быть весьма квалифицированный труд, несмотря на то, что на это, конечно, не учат в университете, то мы поймем, что робот, он окупается даже просто за счет вот этого снижения стоимости фонда оплаты труда. А помимо этого есть же еще и другие плюсы. Ну, например, если вы взяли на работу доярку, то, скорее всего, через какое-то время она выйдет замуж да? Если она выйдет замуж, наверное, она родит ребенка Как шутит наш директор, в совхозе же хорошо живется, значит, нужно рожать минимум трех Ну, соответственно, какое-то количество времени вы, скорее всего, будете в дефиците сотрудников Хотя, вроде бы, наняли их достаточно, да? Плюс люди болеют иногда Плюс э, есть большое количество обстоятельств, иногда они переезжают и что, еще что-то, а еще им обязательно нужно помочь жильем, правильно? Мы же ответственный совхоз, заботимся о наших сотрудниках. Вот. и если все это сложить в итоге, всю вот эту социальную инфраструктуру, которую мы обязаны создать вокруг человека, то получается, что робот сразу резко вырастает... Э... Привлекательность. Да, привлекательность, это точно. А как часто проезжает вот этот подвигатель кормов? Раз в час. Пододвигатель кормов, робот, который этим занимается, это машина, которую мы настраиваем как э, пользователи. Да? Если мы хотим двигать корма чаще, он может это делать раз в час. Если хотим реже, пожалуйста, никаких проблем. Если мы знаем, например, что сейчас будет раздача корма, а на фермах э, приезд трактора с кормом это весьма стабильное время, да, то в этот момент мы не двигаем корма, потому что в этом нет никакого смысла, новый корм только привозим. То есть это легко адаптируемая система под любую технологию, под любую ситуацию. Если это, например, лето, и корма очень сохнут, э, хорошо распушаются, коровы отлично выбирают, сепарируют вот эти корма, то мы настраиваем чаще. Если мы не видим этого такого смысла в частном пододвигании зимой, мы можем ставить режим более редкий. А как робот ориентируется в коровнике? Чего? У робота есть несколько вариантов ориентирования. Это как бы такая комбинация, что ли, если так можно сказать. Первое, у него есть металлические пластины на полу. Они встречаются в местах остановок и разворотов. Ну, в конце коровника вы могли видеть, что там есть такие небольшие, практически незаметные вровень с полом пластины. Кроме того, он видит металлические элементы с помощью своего датчика на носу. Вы его тоже могли, может быть, заметить То есть он знает свою трассу И ориентируется в соблюдении этой трассы По вот этим металлическим окружающим То предметам есть, вот металл, который есть везде, <как> вот эту да -да -да. Соответственно, да. Вот это основная да. его... И вы настраиваете, при запуске этого оборудования Вы настраиваете ему эту трассу mm -hmm. Ну, чтобы он примерно понимал, что происходит Вот Собственно, в конце он подъезжает к своей розетке к своему стандартному месту, где он накапливает заряд На этом круг заканчивается Вот такая простая история Сейчас есть даже более современные модели Которые могут переезжать из коровника в коровник Даже по открытой местности Открывать ворота, знаете, как дистанционные Вот эти, которые как в гаражах у обычных автомобилей То есть техника прям растет, совершенствуется Такой прям реально помощник R2-D2 только на ферме Робот – это один из способов сделать так, чтобы производство работало эффективно и при этом даже в большом стадии создавало максимально индивидуализированный подход к каждому животному. Соответствовало его желаниям, возможностям и ситуации. Будь то норма выдачи концентратов или э, график доения и т.д. и т.п. За счет этого я думаю, что производство априори работает лучше Потому что если ты максимально, максимально создаешь эффективную систему для жизни конкретного животного То оно отдает тебе обратно Потому что оно более здоровое, оно более, там, я не знаю, оно лучше, осеменяется Качественнее там, ходит свою эту беременность, она жестильность и так далее, и так далее есть даже очень прикольный принцип, я читал в одной из книжек Лели, которые они дают как базовые рекомендации по использованию роботов, что не нужно вообще лезть коровам, которые этого не просят. Вы имеете специальную зону рядом с роботом небольшую, где вы можете осуществлять помощь и как-то работать с животным, да, если оно заболело или что-то требуется сделать специальное с ним. А вот всех остальных, пожалуйста, не трогайте, это животные, у которых свой социум, своя иерархия, свой распорядок дня, чем меньше вы с ними взаимодействуете, тем лучше. У нас даже когда-то на самом старте работы с роботами был интересный эксперимент с девушками, они проводили исследование содержания гормона стресса в молоке на нашей ферме в переходный период, то есть часть коров уже дается на роботе, а часть доилась ну, еще в доильном зале. И вот они брали молоко и сравнивали, где корова больше или меньше подвержена стрессу. Вот он, собственно, доильный робот. Расскажи, как он работает? Процессы, на самом деле, те же самые. То есть примерно то, что делала доярка, выполняет и робот. Корова заходит сюда, происходит обработка в имени. это необходимые процессы, чтобы время помыть, почистить. Потом происходит присоединение доильных стаканов, отбор молока, Обработка вымени после доения. Это для того, чтобы закрыть соски э, специальной такой химией, обработкой, чтобы туда не попала какая-то болячка, микрофлора вредная. Ну и, собственно, все. Сейчас вот мы видим, что корова доется, Произошло отключение первого доильного стакана. Это связано с тем, что робот сам измеряет, когда, э, в какой доле, в имени коровы молоко уже закончилось И чтобы лишний раз не травмировать пустую долю Он отключает каждый доильный стакан отдельно Вот он уже отключил два, ну и так далее А корова смотрит вперед, потому что перед ней находится кормушка Куда сыпется комбикорм, собственно Вот эту норму комбикорма она и ест При этом стоит она на весовом помосте То есть мы снимаем показания веса этого животного каждый раз Благодаря этому можем говорить о том что со здоровьем? Ну, то есть, все ли идет нормально Или она, например, худеет, и это подозрительно А как вы понимаете, что именно Это та самая корова? Они Мы не понимаем, понимает робот Значит, у каждой коровы Есть ошейник За левым ухом находится такая Черная блямба У этой прекрасной коробки, Помимо того, что висит на ухе номер У нее также вот э, Висит ошейник который умный, на нем собирается вся информация коровки. И когда с этим мошенником корова подходит к роботу, который ее доит, робот уже знает абсолютно все про эту коровку. Сколько она должна весить, как она себя чувствует, как ее нужно доить и многое-многое другое. Сейчас он будет мыться, обрабатывает после доения. Вот шикает, видите, на соски. И сейчас будет промывка щеток и обработка паром вот там. Данила, расскажи, как этот робот работает и как вы ему управляете? Эм, все роботы подключены э, к одному компьютеру. Собственно, центр управления полетом, если можно так сказать, Это этот компьютер и есть. В нем мы можем вносить большое количество правок в систему, корректировать... Ну, какие-то цифры, работать с таблицами, с анализом стада, производственными показателями и так далее Этот же компьютер посылает массу этих данных на приложение в телефоне Подсказывает, что лучше делать со стадом Там есть много функций, они все ну крайне полезны, да если можно так сказать Плюс есть еще промежуточные системы, например, вот такой планшет на каждом роботе, который позволяет анализировать, что происходит в конкретный момент, либо что происходит на непосредственном доении, либо э, в общем говорить о работе робота. Например, вот сейчас я вам показываю таблицу, э, где находится список так называемых опаздывающих животных. То есть все животные, которые не были на дойке 8 и более часов, э, считаются опаздывающими. Ну, то есть робот информирует, что такие животные сегодня есть. Такой аналитики здесь очень много. И за счет того, что этот объем информации огромный, но мы можем выбирать самый нужный, мы можем оперативно реагировать на большое количество вещей, которые происходят здесь. То есть это то, что позволяет там, одному специалисту в какой-то области максимально эффективно работать сразу там, с сотнями животных. И я уверен, что эта технология дальше она будет все больше и больше развиваться. Скажи, а знали какие-то знания для того, чтобы использовать этих роботов? техническое образование? Или интерфейс довольно понятный, чтобы любой человек мог с этим разобраться? Я думаю, что они делали специально из расчета, что должен mm -hmm. разбираться человек, который вообще ничего не понимает ни в коровах, ни в технике. Ну, такой среднестатистический какой-нибудь европейский фермер за 60. Такой, знаете, большие кнопки понятные, там, ну, ничего суперсложного. То есть потенциал этого огромный. Вопрос, насколько много там, конкретное хозяйство или фермер использует из этого всего. Я думаю, что самые там, ушлые и хорошо разбирающиеся там, выживают, выжимают, например, там, 60% из этой информации. А те, кто просто на отвали работает, может 10%. Вот. Поэтому, когда мы с вами говорили про то, насколько вырос там, уровень э, производственных показателей с приходом роботов, я и говорил довольно высокие цифры, потому что мне кажется, что тут даже суть не в самой автоматизации доения. Тут в суть в том, что ты работаешь с крутой, современной э, аналитикой, которая поступает к тебе 24 на 7. То есть, если ты видишь, что есть какие-то проблемы, ты можешь своевременно реагировать. И это в итоге погоду дает тебе там огромную прибавку. Сейчас происходит обработка в имени. Каждый сосок коровы щетками обрабатывается по определенному алгоритму. У нас каждый сосок протирается дважды по три секунды. Это происходит для того, чтобы убрать все механические частицы, которые могут на этом соске быть. Дальше лазер в сочетании с 3D-камерой определяет место на расположение соска и одевает доильные стаканы. Ну, собственно, вот за счет этого мы видим такие красные полосочки на сосках. Роботу важно понять, где находится сосок, и э одеть доильный стакан. На нашей ферме робот э ловит корову, если так можно назвать, в среднем, используя полторы попытки. То есть это не идеальный показатель, я бы даже сказал, не очень хорошие, но это все-таки живые животные. Они иногда там ногами ему мешают, хвостом бьют, перемещаются, ну и так далее. То есть такой живой момент. Собственно, после того, как он обработал выми перед доением, одел 4 доильных стакана, начался сам процесс доения. Молоко по молокопроводу начало собираться специальную чашу, где объем этого молока э, анализируется. Причем анализ происходит еще до того, как молоко начало собираться в эту чашу. Э, вот в этой роботизированной руке есть специальный сканер, который понимает, э, можно ли использовать это молоко для питания человека, какие оно имеет параметры по содержанию белка, жира, количество соматических клеток, есть ли туда попадание крови такое бывает иногда животные травмируются или болеют является ли это молоко молозивным опять же молозивное молоко в пищу людям не идет если молоко соответствует всем параметрам и абсолютно безопасно тогда молоко поступает в чашу если есть какие-то какие-то проблемы либо задана какая то какая-то настройка вручную например корова лечится используется антибиотик, поэтому это молоко должно быть утилизировано. Тогда молоко доется отдельно и э, с общим, общим количеством молока на ферме не соприкасается. В этом импровизированном шкафу большое количество систем. В основном они все закрыты дополнительными крышками. Но поскольку ферма это все-таки не самая Чистая и безопасная среда для работы любой системы или электроники, или чего бы то ни было. Эм, собственно, все системы замкнуты. Никакого соприкосновения с воздухом. Опять же, для того, чтобы не было дополнительной контаминации молока эм, вот, тем воздухом, который есть на ферме. Это большое количество информации. Ну, например время доения которое уже прошло время доения плановое номер животного его вес выдача комбикорма задано-выдано и например использование жидкого энергетика то есть сейчас корова получает не только сухой корм но еще и влажное это специальный такой общего укрепляющий коктейль если можно так сказать Итоговые надо этой коровы и время доения по разным четвертям а также символическое изображение как много молока еще осталось конкретной доли. Собственно, тут мы можем видеть там уровень вакуума и другие показатели. Мы можем управлять доением, например, э, дать больше комбикорма вручную. Или если мы видим, что у робота сложностью с одеванием доильных стаканов, если это, например, молодая корова и э, совсем недавно начала доиться, она, например, нервно стоит при подключении, то можем помочь ему в ориентировании. А теперь нам покажет пункт управления всем этим роботизированным хозяйством. Расскажи, как оно работает. Ну, на самом деле все довольно просто. Вся информация с восьми наших роботов стекаются на единый компьютер, где данные обновляются 24 на 7, можно так сказать. А сколько всего параметров вот здесь собирается, по которым оценивается, как? О, я даже не знаю. по-моему, ну, 15 очень... где-то. Вот этих... Здесь больше. Вот 21, 24 28. здесь Лейли это компания, во-первых, которая сама изобрела доильного робота Запатентовала вот эти сложные системы, софт и так, далее, и так далее И которая имеет достаточно широкую сеть сервисных центров Которые находятся максимально близко в каждом практически регионе России вот. И для нас, наверное, это было весьма важно И... Ну, с тех пор мы не жалели о том, что мы не выбрали какого-то другого робота И сама техника очень устойчива, очень стабильна Она не требует каких-то огромных вложений, как, я не знаю, какие-то супердорогие машины или еще что-то Она вполне дружелюбна к пользователю, будь то зоотехник или просто слесарь, который что-то там с ним делает ну, она отлично себя отрабатывает чтобы использовать робота в сельском хозяйстве, не нужно быть айтишником, а любой аграрий в целом может этим технологиями пользоваться. Да, да, вполне. Спасибо, Данил, за такую потрясающую экскурсию, было очень интересно. Я рада, что у нас вот, в стране есть такие высоко автоматизированные, роботизированные предприятия, и коровки здесь счастливы. мы все это увидели своими глазами. Если вам понравился этот выпуск, Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось. Увидимся в следующих выпусках.